Так, Алексей, расскажи, пожалуйста, значит, что у тебя за автомобиль, какой на нем пробег и какой твой результат по продукту MPG Boost? Автомобиль, вы прекрасно видите, вортоцестина 2009 года, пробег всего 37 400 километров. Значит, результат от MPG Boost у меня потрясающий. Почему? Потому что раньше при скорости 120 километров э, я ориентировочно ехал, где-то показывал 10 литров расход, бортовой компьютер сейчас показывает 5,5 ,5 при скорости 140 километров. Показывал раньше где-то 12,6-13 литров расход на трассе, сейчас показывает 7,7. ,7. Максимум э, бывает скачки. 8,5 максимум показывает в основном 7,7 вот замирает просто цифра такая и все а с какого времени ты уже пользуешься катализатором? пользуюсь два месяца уже вот завтра буду заливать пятый бак вот, узнал я это про МПЖ. вообще оригинальным способом увидел у парня он там заправлялся на заправке Заливал какую-то ерунду, я подошел, спросил, что это такое. Он сказал, что это МПГ бус, что это тема. Я решил попробовать вот эту тему. То есть мне понравилось, я достиг такого результата, такого эффекта. Сейчас без МПГ не езжу.